что мы будем сажать, где у нас будет зона отдыха и как озеленить свой участок, чтобы это было ярко, красиво и в этом вам поможет и помея, живая, цветущая изгородь. И цветет эта ипомея, начиная с июня и до конца августа. Практически до сентября. Цветы у помеи совершенно разные. Красные, голубые, фиолетовые, розовые. Хотите украсить свою беседу? Исключить? Пожалуйста, и помея поможет вам в этом. Цветок неприхотливый, совершенно не требующий никаких затрат. То есть я вот ее совершенно не удобряю, как она у меня само вышла, так я ее и, как вот, просто поливаю. вот она бьется. очень-очень неприхотливое растение. Советую вам сажать и помею, и вы обрадуетесь. Все лето у меня во дворе два здания, значит, это здание у нас гараж. А тут бани. Строились они не одновременно, поэтому так получилось, что между ними образовалось пространство. Сейчас мы туда складываем дрова. И вот, чтобы эту зону между двумя зданиями как-то украсить, сажаем и помею. И получается такая красивая стенка с цветами. Ну, просто праздник. Поэтому сажайте ипомею, и она все лето будет цвести, улыбаться, особенно по утрам, своими колокольчиками. Сейчас я хотела бы вам показать, какого цвета и какое разнообразие помею существует. Я выбрала ипомея не случайно, потому что в прошлом году, в начале мая, были заморозки, и моя ипомея зашла не очень дружно, хотя цвела она, конечно, но это самые устойчивые сорта, сиреневая и розовая. Цветут они колокольчиками. Вот такими колокольчиками цветут, ипомея цветет. Это цветок утра. Только сходит солнце, и помея начинает улыбаться. То есть она открывается своими колокольчиками. Ой, как это красиво. И я нынче а, решила не, поступить по-другому и посадить и помея а, гарантированно, чтобы она у меня цвела. Вот такие Я хочу показать те сорта и помея, которые буду я сажать этой весной. Это вот самые простые Цветочки розовые, сиреневые, фиолетовые. Самая простая ипомея, она неприхотливая. У меня в прошлом году часть ипомеи вымерзла, потому что было холодно. И я решила обновить вот этот существующий у меня уже сорт ипомеи. Следующая это малиновый каприз. Очень захотелось мне красную помею развести и я нынче посажу вот такую ипомею называется малиновый каприз это какой красивый лиана трех метров высотой цветок в диаметре 7 сантиметров следующая ипомея это небесно голубая ипомея это голландская линия к сожалению она у меня тоже в прошлом году погибла и вот я хочу посадить нынче и повторить вот эту вот голубую и помея небесно голубая шикарная шикарная очень красиво смотрится и из разряда новых это для меня новых естественно это будет кломоклит красная помея у нее листва несколько отличается от Обычно и вот такой, например, как голубое, она отличается. И такая вот, вот они два пакетика, я в двух разных производителей. У нее вот такие перышки, листья перышки. Тоже высота, это будет 2,5-3 метра. И цветочек в диаметре 2 сантиметра. В этом году я хочу посадить свою ипомею в торфяные горшочки. По две штуки в горшочек и посадить ее пораньше. Срок прорастания ипомеи 10 дней. 10-12 дней. И я хочу их посадить чуть-чуть пораньше. Пусть это будет, скажем так, вот числа 10-го. Это будет числа 10-го апреля, и чтобы она уже проросла у меня, плюс еще 10 дней, это 20 число, и уже ближе к май, началу мая у меня уже будет она подросшей. Почему буду сажать торфяные горшочки? Могу сказать, что и ипомея очень плохо переносит пересадку, и поэтому, для того чтобы не тревожить ее, я посажу в торфяные горшочки, потом погружу, просто сделаю ямочки, погружу их в землю. И я думаю, что моя эпомея будет красоваться все лето, все лето будет меня радовать. Еще хочу показать вот такие же вьюночки, это ассорти, это чисто голландские цветы, Привезли мне ее летом дети, дочь привезла, поэтому я ä, посажу и вот эти вьюночки тоже. Вот видите, они микс, розовые, такие белые и фиолетовые. Я Думаю, будет очень красиво. Так что ä, разнообразие помеи очень большое, и вы можете посадить, и она. Очень неприхотливо в своем росте. И будет вас все лето, все лето благодарить за то, что вы так к ней с любовью отнеслись. Сажайте ипомею. И я дальше вот чуть-чуть было не забыла, что ипомея это действительно вьющаяся лиана. И она требует подвязки. Поэтому ей нужна обязательно опора. И если вы сажаете, то подумайте, чтобы где это было, вдоль заборчика, вдоль какой-то решетки, чтобы обязательно, обязательно была опора. И тогда лиана поднимается на высоту 2-3 метра с изобилием цветов. И вы можете даже собрать эти семена, потому что никаких проблем в этом нет. Созревает, вы увидите, что. На этой лиане образуются коробочки, и прямо в коробочке эти коробочки, уже там подсохшие семена, действительно вызревшие, когда семена ипомеи, вы можете их собирать и, пожалуйста, разводить их дальше, делиться этой ипомеей с своими друзьями, приятелями. Срок хранения семян ипомеи 3-4 года. Поэтому. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Если понравилось мое видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мир вашему дому!